Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня э, болталка девчонки. Почему на этом канале? Я вам сейчас объясню, но мне нужно с вами объясниться. Параллельно буду вязать вот этот вот джемпер. Скоро выйдет первая часть его. Это от Ред Валентина, если вы помните тот, который в клеточку. Вот, вот такая mm -hmm. миска у меня с этим с клубками что здесь очень много клубков буду вязать параллельно и буду с вами говорить значит уже начали много людей меня спрашивать где второй канал когда будет второй канал спасибо вам за поддержку девчонки спасибо вам огромное за интерес проявленный к моей персоне вот сейчас попытаюсь вам объяснить почему до сих пор нет канала и Будет ли он вообще и почему здесь вот это вот видео с объяснениями, так скажем. Не знаю, куда этот разговор в процессе зайдет, на какие темы. Но на данном этапе пока я хочу объяснить вот эту вот ситуацию. Как бы со вторым каналом, потому что девчонки спрашивают. Спасибо вам за название, боже, какие вы у меня креативные. Я по поводу вот этих всех названий, э, честно говоря, сл слабая это моя сторона. Вот, может, у меня какие-то другие сильные стороны, но ну, именно назвать видео, вот у меня проблема, да, Ух. все как-то интересно называют, а я, а я не умею, я там свитер-спицами, да, крупной вязки, все, на, на что хватает моей фантазии по поводу слов. Вот, значит, второй канал, девчонки, тоже вы все, все, все, все подсказки даете мне вы, значит, многие из вас написали, зачем второй канал, просто на этом отдельный плейлист, я еще думала, думала, думала, думала думаю, ну да ладно, будут тут недовольные, с другой стороны, вы правы, те, которые это писал. Потому что второй канал, это дополнительная работа, а так как вы знаете, что у меня родился внук, кто знает, кто еще не знает, я вам сообщаю об этом, здоровенький, крупненький, счастливый, улыбающийся, вообще чудесный, чудесный, чудесный паренечек, такой вот пирожочек, 3770, в общем, все хорошо, весь здоровый, мамочка в порядке, родила сама естественным способом, без никаких, хотя говорили. В общем, это не важно, все прошло прекрасно. Ребеночек, бомба-ракета, я вообще, девчонки, э, ощущение бабушки, это совсем другое, это не то, что свои дети, честно вам скажу. У меня хотя один ребенок, да, но вот по своим ощущениям, я ее родила в 29 год очень рано, в принципе-то я была еще сама ребенком. И жизнь такая в 90-е годы была непростая, поэтому ну, дети наши чуть-чуть недополучили любви родителей. Я думаю, не только у меня, потому что приходилось зарабатывать деньги, и, и практически у половины семей как бы, детей были где-то родители, то ли мама, то ли папа, то ли обои, и все были с бабушками практически, практически все с бабушками, либо только с мамой, вот такие вот, такая вот жизнь тогда была, а может еще и возраст, да, я еще на возраст списываю, а вообще-то я, если честно, человек такой, я не очень, ну, такая, не такая девочка-девочка-женщина натуральная, нет, я со своими особенностями, как бы детей не очень там, и как сказать, но не вызывают они, у меня дети вот такого вот трепета, да, какого-то прям все дети, да, свои, это свои дети, а вот все, чтобы я там с ума сходила по маленьким детям, нет, девчонки, у меня такого не было, это я вам честно и откровенно говорю, вот, а вот внук, правда, я вот сейчас 10 дней была у дочки, девчонки, это, это вообще космические ощущения, у кого еще нет внуков, вас ждет вообще, вас что-то невероятное, я даже не знаю, я слов не могу подобрать, чтобы описать именно свои ощущения, его хочется тискать, его хочется трогать, его... на него просто я вот сажусь и смотрю на него. Сижу и смотрю, и все, и больше ничего не надо, тем более он у нас такой улыбка, он спит и улыбается, и вот смотришь, и все, и такое состояние кайфа и блаженства, я думаю, и бабушки, кто у меня бабушки уже, которых много, те, те меня понимают, а кто еще не бабушки, вас ждет очень большое счастье, девчонки. У вас все впереди и, и это вообще и я сейчас нахожусь в состоянии вот правда такой эйфории вы даже себе не представляете вот пока пока я в таких как бы в таком состоянии огроменного счастья вот все, все принятия не знаю я правда правда не знаю как выразить вот именно могу сказать что самое счастливое время в моей жизни сейчас вот и почему здесь девчонки правда вы правду сказали что новый канал это время это работа дополнительная понятное дело что его нужно чем-то заполнить все-таки я решила что я здесь делаю отдельный пл плейлист вы уж меня извините мои кто ждал именно канал новый но э я с вами буду общаться, мне это просто необходимо, вот правда, девчонки, мне это необходимо, и это за, за эти почти 6 лет, я просто это чувствую, что мне с вами нужно обязательно поговорить иногда, вот, поэтому мы будем говорить, мы будем общаться, в планах я, все-таки я планирую показать... Показать свое лицо, вот я хочу, но никак, у меня смелости на это не хватает. Хотя сейчас, вот, кстати, и вот такое вот счастье, оно отражается на внешнем виде женщины, я вам скажу. Вот, поэтому, возможно, я в ближайшее время вот хочу попробовать хотя бы один раз выйти во, с вами в прямом, прямой эфир. Вот, наверное, это и будет с лицом, с головой, чтобы просто глаза в глаза с вами поговорить. Поэтому вот так вот будем здесь, на этом канале. Кому не нравится, закрывайте видео и, и все, И можете отписаться, если из-за этого вы не захотите смотреть мои видео. А я думаю, кому нужно, нужен будет мастер-класс, тот посмотрит. Кому нужно будет со мной поговорить, вместе со мной повязать, те послушают, вот вот, и вот так, так вот и будет, девчонки, и еще очень хочу шить, я последние три года уже не шила, как бы не зарабатывала этим, и я соскучилась, и мне безумно хочется шить, поэтому иногда будут видео и шитью, девчонки, я наконец-то, я в то время, как бы была вот одно время очень уставшая от шитья. я была сердита на него, ну, по, по определенным причинам не буду я об этом сейчас. Но вот сейчас я уже отошла, под накопила энергией. Вот теперь у меня еще есть такая зарядная батареечка маленькая, 3770. Уже 4, девчонки, уже 4. Вот вчера, вчера дочка была в больнице, врача с ним. Все хорошо, здоровенький, крепенький. Все, все показатели в норме, все, все отлично, я рада. Вот. Так что вот так вот, девчонки, значит, будет у нас таким вот образом. По поводу тем для разговора. Вот следующие темы. Допустим, давайте сделаем так. Вы мне напишите, что бы вы хотели. Вот самый как бы распространенный вопрос, который встречается и под видео, и часто. Вот часто на протяжении всего моего видео. Давайте так поставлю, чтобы было красивее видение канала. Как я попала в Чехию и почему я живу в Чехии? Значит, давайте я вот эту тему в сегодняшнем видео раскрою само начало, как, потому что путь в Чехии у меня был очень длинный и разный, и разный опыт, и, и все, все, что могла, прошла огонь и воду, и медные трубы, вот честно, я прошла все не было такого, что я села, приехала в Чехию, села на одном месте, и вот я 20-21 год в Чехии, и я просидела 21 год на одном месте, нет, я попробовала все. я и работы меняла, и города меняла, то есть меня помотало конкретно, <laughs> чему, вот вы знаете, я вот сейчас, оглядываясь на эти 20 лет я рада потому что я такой человек который сидеть в одном городе на одном месте максимально пять лет дальше мне становится скучно неинтересно это касается даже работы вот почему я хочу увидеть у меня как раз сейчас кризис пошел не кризис а именно желание что-то поменять поэтому я и хочу сейчас попробовать заниматься только ютубом, но просто его немного расширить вот, делать то, что мне хочется и говорить с вами, и шить вот, потому что что-то одно долго делать, я выгораю, любой человек выгорает поэтому нужно разбавлять вот вот и я такая. Я, если долго делаю что-то одно, все у меня я потухаю, и, и все. И мне надо срочно изменения срочно, и при том как можно кардинальнее. <laughs> Чем кардинальнее, тем лучше для меня. Вот. А попала я, девчонки, в двухтысячном году. Год у меня там был перерыв, я была потом, почему 21 год здесь, потому что год был, была я в Украине, я сама с Украины, город Александрия, родилась я в Каменц-Подольском, вот, Хмельницкая область, родина моя там, а жила я в городе Александрия, значит, очень просто, девчонки, как попадали все, в то время я уже была разведена, и была у меня Даша, вот. И первый раз я когда сюда ехала, я, соответственно, ехала, как и все, заработать денег. Вот, через фирму. Это не было напрямую, это было через посредника. И сейчас многие так делают. Ну, потому что это практически сейчас единственный способ попасть. Во всяком случае, сюда, в Чехию. Я не знаю, как в другие страны. У меня-то вид на жительство. А как сейчас знаю, что ездят на заводы сюда, в Чехию ну, через э, посредников, вот, э, много ездит, не, ну, сейчас, по-моему, мало, меньше, я, я, если честно, не очень осведомлена в этой, в этой сфере, если даже и такой вопрос вас будет интересовать, то, понятное дело, что я поинтересуюсь и расскажу вам, какие-то подробности именно как как ездят сейчас но я я не вникаю сейчас потому что я уже давно я три года только работала через посредника вот когда я уехала первый раз тогда еще зарплата такая смешная у нас была по 300 долларов мы были такие счастливые это казалось так много денег 300 400 а 500 это вообще нереальные деньги казалось это я работала на двух работах и 500 долларов у меня получалось представляете вот поэтому вот так вот значит естественно мы заплатили за оформление за документы нас привезли в город работала я на швейной фабрике вот первая моя работа в чехии вот город этот вспоминаю с невероятной теплотой шикарный город он один из трех городов чехии который под охраной ООН, по-моему, что-то охраняемые как историческая ценность. Кстати, планирую на Рождество на рождественские праздники. У меня там очень много друзей и наших девчонок с моего города, потому что уезжали многие, ну, из одного города. Вот, и планирую туда поехать, если хотите, покажу, там шикарный замок, там такой красивый замок, девчонки, это вообще прелесть. Если я попробую, конечно же, в ближайшее время, вот такой вот формат, как бы, экскурсии, разговора, при этом, я думала, вот такой динамичный формат, чтобы не сесть, я вас на, на вас не смотрела и не говорила, да. Допустим, мы с вами пройдемся по, по городу, вот я вам обещала свой город показать, мы пройдемся, я покажу, тут я сама хочу в музей сходить, я тут недавно, я еще не сходила в музей, мне самой интересно. Я знаю, что этот город, он первый в Европе, Первые минеральные воды в Европе, вот курорт-курорт, это вообще даже раньше, чем Карловые он появился. Вот, я хочу, прежде чем вам рассказывать, я хочу сходить в музей, сама о нем побольше узнать, потому что я же, я вам уже говорила, город безумно красивый, необычный, сохранен, сохранена вот эта архитект, архитектура еще того времени, вот, наверное, как только он образовался, как вот этот европейский курорт. Очень красиво, девчонки. Я хожу, я уже говорила, с задранной головой до сих пор. И с открытым ртом. Я вот все рассматриваю, рассматриваю, рассматриваю. Вот Еще бы почитать и сходить в музей, чтобы мне было, что вам рассказать интересненько. Ну и, соответственно, показать. Если я буду показывать, то мне же нужно вам рассказать. Я думаю, вам будет интересно. И вот тот город, в который я только приехала, э -э -э значит там я шила на фабрике шила фабрика до сих пор она очень известная она продает сеть магазинов у них по всей европе литекс называется и там счет купальники спортивную одежду и вот благодаря вот это было мое начало я как бы шила для себя но там было мое начало мое, моего обучения и притом эта фабрика мне дала так. Вернее, даже не фабрика. Фабрика-то не дала, мне дала бригадирша наша. Она была на год старше меня всего лишь. Вот. И она, насколько Даша... Ее тоже, кстати, зовут, как мою дочку Даша. И она, когда видела человека, который, в котором есть потенциал, вот она сразу пробовала, приходили мы новые. Она смотрела, вот, и вот у нас было две, которые она нас так погоняла, девчонки, я первые полгода, я рыдала, во-первых, чешский язык, я ничего не понимаю, я плачу, я молодая, она меня посадит на одну операцию, я там один день ребу, второй день уже нормально, третий день я уже все, у меня уже отлета, все круто, она видит, что все круто, пересаживает меня на другую операцию. Я опять день реву, второй день я уже так подуспокоюсь, третий день я уже научилась. Все, она вот в течение полугода фабрика большая, швей там было 150 человек. И вот это она меня прогнала просто за полгода по всем процессам. И я действительно, я потом, девчонки, это мне так помогало в жизни. Я просто практически. Все я понимала я, я знала я умела она, она как как бригадир она просто готовила человека для себя которым я-то ее прекрасно понимаю потом мы уже начали и уже я говорить начала мы начали, мы дружили потом понимаете. А поначалу мне казалось, что это просто издевать, она надо мной издевается. Нет, она на самом деле просто видела, что как бы я могу, на что я способна. И она учила себя для меня, меня для себя именно. Потом она это и объяснила, да это и понятно было потом, потому что основная масса из всех 150 швей, они сидели, ну пусть там человек 20 было таких, которые, которыми можно было заменить, или, ну, знали две-три операции, а таких, чтобы знали все производство, так это у нас было две, и две украинки, при том девчонки, которые нет, наврала еще одна девчоночка, была чешка, вот, была-была, это я наврала, мы еще вместе работали там часто, когда белье шили, в общем, э -э -э. она просто готовила себе человека, который может заткнуть любую дыру, где там кого-то не хватает. А так и было Послед... впоследствии все три года, что я там работала. Так и было. Я каждый день у меня была другая работа, даже каждые два часа. И меня это абсолютно не напрягало, потому что я же говорю, она меня так выдрессировала в первые полгода. Может даже не полгода, там месяца. 3-4, но мне казалось, что это безумно долго, мучительно и жестоко по отношению ко мне, потому что все уже как бы сидели на одной операции, мы от выработки зарабатывали деньги, а я все прыгала с этого, с машинки на машинку, ну, в общем, цирк был, я, я вам говорю, зато я вам скажу, мне потом уже какие места, я потом если что, порассказываю, где я, что я делала и как я работала, мне вообще все было по-фиолетово, Правда, мне насколько было легко, я в любое место, если я прихожу, если это швейное производство, хотя по, в принципе, у меня швейно-мотариска есть училище, потому что я в институт поступала, не поступила, ну тоже про образование я вам расскажу сейчас про то, как попала в Чехию. И вот я три года отработала там именно на этой фабрике, потом я уехала на Украину, но это было первое попадание моё в Чехию через вот этого агента через агентуру вот и три года еще я там конечно еще год параллельно поработала в баре повара вот ну это первый мой опыт и первый мой опыт через агентство я думаю что другого способа попасть как бы Кроме как первый раз через агентство его просто нет. Ну, разве что замуж выйти? Такой цели у меня не было никогда, и нет, и сейчас почему-то, я считаю, это не вы. Ну, я такой свободолюбивый человек, я не люблю вот это. Знаете, я вообще не, не представляю себе состояние, чтобы меня выйти замуж ради чего-то, там, ради жилья, ради страны. Это ж надо терпеть потом этого человека. Хорошо, если повезет. И ты влюбишься, и у вас будут отношения, любовь, все как положено. да, да окей, тогда я это понимаю. Но есть же девочки, которые выходят замуж. Я не осуждаю. Это просто надо уметь. Я же говорю, у меня просто нет такого умения. Я не умею. Мне нужен человек, который мне будет нравиться. Может быть? Поэтому я и одна. В общем, мне слишком много, наверное, нужно в эмоциональном плане. Ну да ладно. Идеальная жена из меня будет в следующей жизни, правильно? Я, в принципе, спокойно к этому отношусь. Все хорошо. У меня в жизни все прекрасно. Все у меня. Тем более сейчас я самый счастливый человек в мире. Меня больше ничего не волнует, не беспокоит. Будем работать. Сейчас у меня и на вас больше времени есть. И на масяську больше времени. Поэтому все останется на этом канале. Уж простите меня, недовольные. Ну, в общем, так пока. Потому что если я займусь вторым каналом, я просто боюсь, что у меня не будет достаточно времени для, для вот этого чуда, чудного. Вот, которое у меня появилось. И я хочу максимально насладиться вот каждым моментом я тем более что мне нужно к ним ездить они живут далеко 200 километров от меня то есть он, он не возле меня вот сейчас я была там 10 дней кое-что подсняла вы уже кто смотрит видео поняли уже будете понимать где я снимаю удочки и где я снимаю дома я снимать могу в любом месте вот поэтому сейчас приехала домой по Постараюсь побольше снять, чтобы потом просто посидеть и посмотреть на него. Вот, вот правда больше. И ничего не надо. И такой заряд энергии. Просто сидишь и смотришь. на ну вот это личико, которая улыбается. Бозе, бозе. Это вообще так, ну в общем, рассказала я про Чехию, как попала через фирму, через посредника первый раз, второй раз уже, конечно, я делала сама документы при помощи людей, там уже я без, дальше я уже работала и по сегодняшний день я работаю без посредника, всю напрямую. Вот. А первый три года это как переходной этап, вот девчонки, кто собирается как начальный, как стартовый вариант, как переходной этап, вот первый раз, пока вы не знаете язык, то лучше, конечно, ехать через посредников, потому что все-таки вам предоставят жилье, вам предоставят работу, вы чуть-чуть а, а, как, как сказать, обживетесь притретесь да к этой стране потому что оно все новое язык менталитет вообще абсолютно все новое в любой стране куда бы вы ни попали в любую страну все будет для вас новым если едете первый раз и агентура как бы они дают вот какую-то гарантию что вы с работой а вот есть тут многие едут Жалко, жалко меня наших людей, которые едут по польским визам и едут сюда в Чехию и рискуют, и работают, и сами ищут работу. Это очень сложно, девчонки. Поэтому как для начального варианта только-только э, посредник. Потом уже, потом уже выучить язык. Здесь есть возможность выучить язык. Здесь есть бесплатные курсы для иностранцев языка. В каждом городе есть эти курсы. Я проходила их и несколько раз. Э, ну, просто, вообще-то, и ради того, что и ради общения, потому что там люди собираются, как бы. Ну, там разные, там все иностранцы, там не только наши, а иностранцы. И э, в общем. Что о чем говорила и ради языка, соответственно, поначалу. Это я потом уже ходила ради общения, а, понач... а поначалу ради языка. И вы знаете, проще так учить. И в принципе, это язык несложный, если говорить о чешском языке. Поэтому, девчонки, кто собирается ехать и кого интересовал этот вопрос, посредники вам в помощь. Понятное дело, есть риск. Пасть... На плохую работу, но такой риск есть при, при любом раскладе, не только через посредника. Ну, как старт очень даже. Потом, зато потом у вас есть возможность уже на месте поискать другой завод, друг, другое предприятие, другую работу, которые вас возьмут уже напрямую. Вот, эту возможность посредник как бы дает. Ну, как он не дает, ну, вы просто... А, уже работая у него параллельно можете что-то здесь как бы подсуетить другое что очень многие делают вот девчонки так а вы мне сегодня наверное хватит не буду вас загружать а вы мне наверное напишите в комментариях вот о чем бы вы хотели как бы что что вам больше всего интересно вот и на основе этого я буду будем с вами болтать девчонки еще и встретимся. А вот формат, как бы вот этот, который я думала, формат типа экскурсии, разговора параллельного. ну То есть мы будем говорить, и параллельно я буду, допустим, идти по городу и вам показывать город. Потому что я же говорю, мне кажется, вот так просто сесть поговорить, это неинтересно. Да? Либо мы говорим и вяжем, либо мы говорим и идем по городу. При этом вы вяжете смотрите, я вам рассказываю, пройдусь. Вот я хожу каждый день, я же могу походите с пользой, да, что-то вам показать и рассказать, вот, либо просто пройтись по городу и поговорить, там, просто тут пройдись по городу и красота неописуемая, вот, просто я с вами поговорю о чем-нибудь и параллельно покажу просто город, даже не рассказываю, он очень шикарен, вот это, наверное, я могу сделать в ближайшее время, это мне нужно в воскресенье пройтись, Снять его, потому что в воскресенье обычно в Чехии города пустые, все уезжают, либо отдыхают, а в субботу гуляют в воскресенье. Вот практически заметила, заметила такую вот закономерность, что в воскресенье Чехии у них домашний день. Они отсыпаются, отлеживаются. Вот, и все города, вот все. Практически. Воскресенье не гудят, не шумят. Шумят в субботу, ну отдыхают в субботу, как бы веселятся. А воскресенье все везде тихо и пусто, поэтому очень удобно мне будет э, пройтись и показать вам, да, чтобы там не, не цепляться за людей. Ну все, девчонки, на сегодня я думаю нашего разговора достаточно. Э, простите еще, пожалуйста, что вот такая вот, вот у меня власть меняется. Свадьба в Малиновке. Ну вот, решила пока так, сделаю плейлист, пока еще не знаю, как назову это видео, сегодня я вам предоставлю, потом все, которые есть, закину в этот плейлист, скорее всего, что будет болталка под вязание, разговоры под вязание, что-то такое будет, вот, поэтому, кому этот формат интересен, нажимайте на плейлисты на канале, и там найдете в плейлистах, если вдруг пропустите какую-то, болталочку. Ну, все, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.